Это уникальное инженерное сооружение, это действительно успех тысяч людей, которые проектировали и производят сегодня элементы нового реактора. Применены новые конструктивные материалы в части компоновки активной зоны, которые позволят этому реактору работать сто лет. При условии, конечно, безопасной эксплуатации и так далее. То есть это коммерчески успешный проект, так мы считаем, который после того, как мы его здесь освоим, нужно и можно, можно будет продвигать на другие, так сказать, государства и страны. Меня коллеги проинформировали, что иду даже с некоторым опережением графика и на текущий год 2021 год пока нет сомнений, что все сроки, установленные правительством, руководством концерна, будут исполнены.